Хорошая ли данная ПТ, стоит ли она своих денег и не... недооцененная ли она игроками, это нашего обзор И для начала предлагаю рассмотреть все плюсы и минусы данной ПТ и узнать, чего в ней больше, и перекрывает ли плюсы и минусы у данной ПТ или наоборот. Но могу сказать сразу, после нового баланса она стала намного лучше, но все равно покупка данной ПТ должна быть осознанной, и вы 90% времени вы будете играть на третьей линии. Это надо учитывать. К плюсам я бы отнес хорошее бронепробитие, проблемы могут возникнуть но только с некоторым девятым уровнем при стрельбе в лоб. Орудие точно и быстро сводится, стрельба на дистанции в принципе наша все. А также мы обладаем отличной маскировкой, выше только Е25 на уровне М56 Скорпион, где-то так. И башня кстати, у нас поворачивается на 360 градусов и обзор у нас такой же хороший 360 градусов. Комфортные углы вертикальной наводки за исключением пару мест на корпусе танка, которые не дают нам упустить ствол. Но это решается методом стрельбы от кормы и так далее. Но все-таки, в принципе, это я считаю плюс, это мелкий недостаток. Кстати, у нас также дешевые ББшки, и мы быстро набираем максимальную скорость, особенно с бензином. Кстати, совет его на БТ возить. А к минусам я бы отнес полное отсутствие брони. Не лучшая стабилизация при повороте башни, но итоговая точность все равно шикарная. Это никак не сказывается, по моему личному мнению. К минусам я бы отнес заднее расположение башни. Ну, может быть, потому что я не люблю заднее расположение башни. Низкая максимальная скорость, всего лишь 35 км. И открытая рубка, которая отнимает у нас такой модуль, как вентиляция. А как мы видим, и того и другого хватает. Но простое перечисление плюсов и минусов не дает полного представления о танке. А только опишет его в общих чертах. Ведь и станки с кучей минусов, но с таким жирным плюсом, что он просто перекрывает все эти минусы. И наоборот. В этой бочке меда есть ковшик дегтя, который может некоторых отпугнуть. Ну, давайте разберем все более детально. Ну, начнем с одного из самых важных показателей для ПТ, это орудие. Наш Тейр имеет пушку, как у прем ПТ 8 уровня, Ягдтигр 8 8.8. И только одно это говорит о плюсах данного орудия. По мне, оно довольно хорошо сбалансировано. Данное орудие имеет пробой в 203 мм, и этого вполне хватает, чтобы без особых проблем пробивать танки 6, 7, 8 уровня. Но с 9 уровнями уже сложнее, и приходится заряжать голду с пробоем 237. Да, это невеликие цифры, и возможные затруднения при попадании в списка, но особых проблем это не вызывает, если, конечно, вы не пытаетесь пробить там бронированную ТТ 9 уровня в лоб. По большей части данного пробития хватает, и голду не приходится заряжать. Имейте в виду, что стоимость голды в 16 раз больше стоимости ббшек. И играя на голде, забудьте про плюс, а скорее всего готовьтесь к минусу. Но по опыту ббшек вполне хватает для комфортной игры. и кстати, реально дешевые, очень дешевые. А, помимо всего прочего, мы имеем отличное сведение и точность, то, что позволяет нам на 5 баллов отрабатывать роль снайпера. А наша КД 6,9 секунд, с плюшками может доходить до 5,8 секунд, так что в случае, когда мы держим противника на катке, нередкость. Единственный минус у данного орудия это низкий показатель альфа-страйка, плата за итоговую точность и скорострельность. Наш чистый ДПМ составляет 2100, но у меня в ангаре цифра 2450, что является средним показателем для ПТ 7 уровня. Плюс также можно отнести углы склонения орудия вниз, который составляет минус 8 градусов. Про показатель угла подъема орудия вообще молча, там 45 градусов, больше вроде никакого в игре нет. Потому что данная пт не шивает была забота изначально как зенит. Так что если вы небольшой фанат мега-альфы и не считаете этот показатель критически важным, то данное орудие вам точно понравится. Также у нас высокая скорость полета снаряда, что немаловажно для выбора убеждений. Да, хотелось это звучать при упоминании корпуса, но думаю, что это будет более уместно в данный момент. На корпусе спереди мы имеем два маленьких бугорка, из-за которых улучшаются показатели наклона орудия вперед. Но это не сильно критично, особенно если вы стоите противника не лобовой проекцией, а кормой, что также помогает вам в случае засвета резко дать по газам и уехать в противоположную сторону от противника. Упомянув засвет, предлагаю развить эту тему дальше. Наш обзор составляет 360 метров, а это хороший показатель для ПТ 7 уровня. Что дает нам возможность защитить противника первым и нанести дамаг по своему личному засвету, а не по чужому, что есть гуд для нашей доходности. Не говоря уже о ситуациях, где в конце боя мы точно не будем играть роль слепого котенка или мальчика для битя, как некоторые слепые ПТ, которые беспомощно стоят, светятся, не имея возможности дать в ответ. Это конечно не мега показатель, есть там и 370, или даже 380, но также ПТ у нас встречается 340, 350, так что 360 я считаю это... Хороший показатель, даже чуть выше среднего, если брать в общем все ПТ. И небольшой совет сказать, если вы попадаете к 9-8 уровням, в общем не в топе, то уже сильно не надеяться на маскировку и обзор. И там цифры по обзору уже за 400, и стрелять стоит более осторожно, выбирая позицию от куста. А вот если вы попали в топ, то там уже можно понаглеть и просто пересвечивать все и вся. по поводу маскировки. Показатели маскировки стейра одни из лучших на уровне и проиграют только Е25 и Скорпиону там всего лишь на 0.1, что по факту ничего не значит, так что маскировка у нас как у Скорпиона. Это позволяет нам безнаказанно карать противника из инвиза, не получая плюхи в ответ, что согласитесь приятно нам и просто раздражающе действовать на противника. Также наша незаметность способствует башне. Вы спросите как, а очень просто. Наша башня позволяет поворачивать орудие на 360 градусов. А это не только большой плюс для ведения огня и возможность скрыть часть корпуса за укрытием, но и не дает наше ПТ светиться, как другие ПТ, теряют свои показатели маскировки при довороте корпуса, пытаясь выцетить врага. Также это дает возможность установить на данную ПТ маскировочную сеть и рога, которые продолжают работать при повороте башни, в отличие от безбашных ПТ, повышая нашу без того отличную маскировку и обзор. Ну не то, что дает нам башню возможность установить. Я имею в виду то, что башня дает нам в полной мере использовать такие модули, как маскировочная сеть и рога. И эти показатели делают нас очень опасным противником. Так что играете на ней только третьей линии и стойте только в кусту. Ну или за ним дамажа, но не светить. В ближнем бою вы... Короче, если вы упали в ближний бой, то я вас уже оплакиваю. Пока вроде все отлично, и слушая себя, я прям честно захотел опять купить эту прем ПТ-шку. Но есть вот и минусы, конечно, куда без них. Ведь недаром мы не слышим на каждом углу, что это ПТ-имба. Я считаю, что она достаточно фановая и недооцененная, но далеко не имбоватая, конечно. И пора переходить к дегтюре, разумеется. Начнем с такого показателя, как живучесть, которой мы не можем похвастаться. Наши показатели скромные, всего лишь 800, это почти как у Е25 и Скорпиона. Поэтому после засвета, если быстро не смыться, то мы долго не живем. Также мы имеем в качестве брони стопроцентный качественный картон и сопутствующему болезнь в видеоязвимости для фугасов. Фугас это наш бич, но кто качал гриля или подобные машины, особых проблем тут не увидит, ибо картон он и в Африке картон встречается часто. Тут просто смирился и играешь без надежды на получение непробития. Кстати, по моим личным ощущениям, данный танк горит не часто. Но это субъективный показатель, лично у меня с ним проблем нету, я часто не горел. Я бы сказал, стул у меня горит гораздо чаще, чем я горю на этом танке. На заре своего появления танк страдал почти дико ужасной подвижностью, потому что у него было всего лишь 10 лошадиных сил на тонну. Но разработчики быстро это исправили, наделив нас почти 16 лошадиных силами на тонну, что дал нам больше резвости при наборе нашей максимальной скорости вперед, которая составляет 35 км вперед и 15 км назад. Набирать 35 километров мы стали, в принципе, очень резво, в отличие от э, предыдущей версии танка. Но я бы все-таки накинул 10 километров для максимальной скорости. Мне кажется, это было бы прям вообще в тему. А лично я с собой вожу бензин, что не так критично по деньгам, ведь мы все-таки берем и фармим. И это делает нашу мобильность чуть выше, да и быстрее башня крутится. Гораздо и гораздо резвее. Хотя в принципе она и так у нас очень резвая. Напоследок докину немножко метка. Наш силот довольно таки низкий, что также играет нам в плюс при маскировке. Думаю для людей, которые любят играть от третьей линии и не рассчитывают на фарм, а по большей части на фановый геймплей, не зря потратят свои деньги. Для фарма лучше конечно брать какой-нибудь восьмой уровень. Найдутся конечно те, кто обжегся при покупке. Но я лично не жалею и предлагаю еще раз пересмотреть гайд и обдумать, надо вам ПТПТ -ПТ или не надо. По итогу мы имеем хорошее орудие, но низкий альфа-страйк, посредственную динамику, но отличную маскировку и обзор. Отсутствие брони, но низкий силуэт и башня, которая поворачивается на 360 градусов. Это немаловажно, это очень хороший плюс для пт -шки. Мы такая классическая кустовая ПТ и играем только третьей линии. На второй линии быть вам битым и убитым. Возможно, некоторым данная ПТ зайдет не сразу. Но не отчаявайтесь. Покатав на данной ПТ долго, вы распробуете ее на вкус и будете более довольны, чем изначально были. Потому что некоторые сказали, фу, фигня, а потом покатали и сказали, блин, да, мне нравится. Вот я из этого числа. Если вы качаете экипаж, то тут, конечно, есть минус. Тут у данного, данной ПТшки всего лишь 4 члена экипажа, и командир совмещает себе специальность радиста. Да, конечно, есть у нас в игре и танки с шестью членами экипажа, я имею в виду немецкую ветку ПТ. Так что на этом танке ну, не очень удобно качать, ибо качается всего лишь четыре члена экипажа из возможных 6 будущих ПТ. Советую стать следить за мини-картой, меняйте время позиции, если противник давит, и больших проблем у вас не возникнет, потому что вы будете все-таки стрелять, как я и говорил, от третьей линии. Это чисто танк третьей линии. Конечно, можно проиграть в некоторых городах, там есть какие-то определенные позиции. Тем более данная пт немного более выгодная, в отличие от танков, у которых нету башни. Ведь мы все-таки можем повернуться боком, отъехать назад, дать шот и скрыться, в отличие от ПТ, который надо выехать мордой, стрельнуть еще успеть назад отъехать. В этом плюс танка башни. А Подопрудование все-таки я посоветую вам поставить 4 трубу, и дослать. Конечно, некоторые возят с собой приводы наводки вместо рогов, но у меня лично выбор стереотруба, массейте, досылатель. Я считаю, что сведения данного танка вполне хватает, особенно если у вас есть неплохой экипаж. А Кстати, по поводу экипажа. Начните, конечно же, с лампы, маскировки или братства. А также немаловажный будет для данного танка король бездорожья и Естественно, немаловажно будет плавный поворот башни, потому что все-таки стабилизация не очень, но еще раз повторюсь, итоговая точность шикарная. Поэтому у меня не возникает, как и у многих, проблем с точностью. По поводу снаряжения, все стандарт, аптечка, ремка и лично я третьим, как я уже говорил, выше вожу бензин. Ну для тех, конечно, кто любит пофаниться и кому не нужно серебро и кто может его пофармить на другом виде техники, некоторые ставят шоколадку что делать наш танк еще более-более лучше. Надеюсь, вы пересмотрели до нога и остались довольны, сделали для себя выводы. Если нет, то пересмотрите еще раз и, честно говорю, подумайте, стоит ее брать или не стоит. Потому что этот танк чисто третьей линии, повторяюсь уже в десятый раз. Я данный танк советую тем, кто любит играть чисто кустовой режим, именно сдалека, именно из инвиза, но не надеюсь на большую альфу, а чисто на скорострельность. Если вам это подходит, то это ПТ вам реально зайдет. Если же нет, то вы имеете шанс обжечься и подумайте о покупке другого танка. А с вами был канал Вот ДВ Стрим. Пока-пока. Ну а желающие могут досмотреть реплей до конца.